Дамы и господа, приветствую! Меня зовут Илья, а это iPhone. И как-то принято считать, что iPhone он такой, немножечко особенный, немножечко не такой, как все остальные. Хотя, казалось бы, почему? Ведь построено все на плюс-минус тех же технологиях, уж точно тех же компонентах, что и в любом другом Android-смартфоне: кремниевые процессоры, металлические стеклянные корпуса, литьевые батареи да, все то же самое. Так откуда? берется эта самая магия Apple, которая делает iPhone особенно. Сегодня в этом ролике, прямо сейчас, будем разбираться. Интересно, получится ли? Усаживайте поудобнее, мы начинаем. Собственно, в поисках ответов на вопрос, что же это за магия Apple такая, которую крайне сложно объяснить и ее можно только почувствовать, мы тут вывели четыре принципа, на которых строится iPhone, и, собственно, из-за которых эта магия Apple и ощущается. Первый ⁇ это защищенность, безопасность и конфиденциальность. Второй ⁇ это собственные разработки и план, которые действительно работают, а не существуют лишь для галочки в рекламных материалах. Третий принцип ⁇ это умение Apple так сочетать вот эти самые технологии, что они таким образом образуют своего рода синергию. Они дополняют и улучшают друг друга. Четвертое ⁇ это просто молниеносная скорость отклика и супер плавная работа интерфейса. Это очень важно, и как это достигается, вы узнаете в конце этого видео. Так что, кажется, план на сегодняшний ролик мы с вами наметили. Теперь давайте подробненько пробежимся по каждому из этих принципов и разберемся, что там к чему. В современном мире технологий, информационная безопасность и конфиденциальность персональных данных — это тема больная для крупных корпораций. То, насколько успешно компания бережет ваши данные от кражи и утечек и формирует отношения и лояльность пользователя к компании. Фейсбук – яркий тому пример. Череда утечек и проблем с безопасностью Фейсбуку стоили репутации и теперь многие пользователи не доверяют продуктам марка Цукерберга или наша локальная тут намедленно утекли данные пользователей двух сервисов доставки еды. Тоже было неприятно. Apple очень сильно заботится о безопасности и на каждом своем мероприятии выделяет какое-то количество времени, чтобы рассказать, как они сильно заботятся о безопасности. Но самое главное, что в результате iPhone – это наиболее устойчивый смартфон. Айпон ко взлому. Пользуясь айфоном, вы можете быть уверены в безопасности и конфиденциальности ваших данных. Даже спецслужбам стоит большого труда взломать iPhone какого-нибудь преступника или террориста, чтобы вытащить из него данные. Поэтому в СМИ мы периодически видим новости, что та или иная служба в судебном порядке пытается заставить Apple предоставить доступ к айфону каких-то преступников. Закрытая операционная система, конечно, ограничивает возможности пользователя, но взамен позволяет Apple гарантировать беспрецедентную безопасность вашего устройства. App Store с очень жесткими правилами модерации позволяет не беспокоиться о вредоносном ПО. Постоянные апдейты iOS, которые латают дыры в безопасности, прилетают даже на старые устройства. В мире облачных технологий, где все стараются все перенести в облака, Apple снова выбирает свой особый путь. Чувствуйте данные такие как биометрия пользователя хранятся и обрабатываются на айфоне и не отправляются ни на какие сервера компании и для этого apple активно вкладывается в neural engine в свой нейродвижок тратит на него транзисторный бюджет своих процессоров об этом мы, кстати говорили есть классный ролик на канале в описании ссылка обязательно посмотрите после этого там мы разбирались в деталях как работают нейросети в iphone и зачем они нужны и самое главное как можно заметить их работу непосредственно на устройстве. Но тут есть один нюансик, а как быть остальным, кто работает также с пользовательскими данными и также озабочен тем, чтобы эти пользовательские данные всегда были в безопасности. Ведь далеко не каждая компания может себе позволить то, что себе позволяет Apple с точки зрения хранения и обработки. Пэды. Приходится хранить эти персональные данные в облаках, но как сделать так, чтобы эти персональные данные, которые априори являются очень лакомым кусочком для злоумышленников, не стали их добычей? Для решения этой задачи, надежного хранения персональных данных, я бы порекомендовал обратиться к профессионалам. Например, компания Selectel. Они мы, кстати, уже упоминали, так что это имя должно быть вам знакомо. Это один из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры и облаков в России. Selectel обеспечивает надежное хранение персональных данных в соответствии с законом РФ-152ФЗ. Облако и выделенные серверы провайдера уже соответствуют всем требованиям закона, причем вам не придется дополнительно за это доплачивать. Хранить можно любые данные ваших клиентов и сотрудников, от фамилии, имени, отчества до более чувствительных, вроде паспорта или номера банковской карты. Пользуясь инфраструктурой Selectel вы можете дополнительно, что самое главное, бесплатно рассчитывать на защиту от DDoS-атак, и высокий уровень защищенности IT-инфраструктуры. Можно дополнительно подключить межсетевой экран на базе машинного обучения, который способен выявить любую подозрительную активность и мгновенно ее заблокировать. Selectel уже доверяет более 24 тысяч клиентов, так что присоединяйтесь и начать пользоваться очень просто. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в личном кабинете и разворачивайте инфраструктуру для хранения персональных данных и за одного окна браузера, ссылка в описании, а мы переходим ко второму, ко второму принципу. А принцип про вот те самые уникальные технологии Apple. Примеров можно привести достаточно много, но первое, что приходит на ум, это AirDrop и AirPlay. И более того, занятный факт, аналоги стали появляться и на Android, но они иллюстрируют то, как делать не надо. AirPlay это технология потоковой передачи медиаконтента от Apple и ей уже более 18 лет. Изначально технология называлась AirTunes и впервые была представлена в далеком 2004 году. Как вы понимаете, тогда никаких айфонов не существовало и технология была нужна, чтобы стримить аудиоконтент из iTunes на очень необычный роутер AirPort Express. Роутер выглядел как зарядка от MacBook, и помимо стандартных для роут Разъемов имел еще и мини-джек. С помощью этого мини-джека вы могли подключить любую колонку и стримить на нее музыку. Во времена Bluetooth 2.0 качество звука, передаваемое по AirTunes, было просто космическое. В 2010 году с выходом iOS 4.2 AirTunes поселился в iOS и получил привычное нам название AirPlay. С тех пор технология обзавелась поддержкой стриминга изображений и видео. В 2017 году Apple анонсировала Airplay 2. Во второй версии прокачали качество аудио, улучшили буферизацию, добавили поддержку стриминга на стереодинамике, но главная фишка — это возможность стримить одновременно на несколько колонок для мультирум-систем. Появилась возможность управлять воспроизведением с помощью Control Center, приложения, дом или Siri. Несмотря на то, что AirPlay является, ну, естественно, каким же еще проприетарным стандартом Apple, этот стандарт довольно неплохо приживается в различных медиасистемах и телевизорах. От сторонних производителей. Сейчас уже сложно найти телек, который не поддерживает AirPlay. Более того, во многих телевизорах уже появляется Apple TV. Не нужна приставка, она уже есть в телеке. И AirPlay, так подавно. В мире Android довольно давно существуют аналоги в виде Google Cast или Miracast, но вот что-то они такой любви пользователей все никак снискать не могут. Вот Miracast, например, тот же самый идея хорошая, но технологию просто не смогли довести до ума и до такого. Состояния, чтобы пользователь говорил «О, Miracast, это же офигенно удобно!» Никто в мире так не говорил. Или Google Cast, технология, которая в чем-то даже лучше, чем Apple's AirPlay, но вот по какой-то совершенно непонятной причине Google как-то не спешит с ее продвижением, а ведь это могло бы быть хорошим конкурентным преимуществом, но нет. Пока нет. Хотите пользоваться Google Cast? Да пожалуйста, покупайте телевизор с Android TV, покупайте умную колонку Google, покупайте Chromecast, покупайте смартфон Pixel. Все. Безусловно, это похоже на подход план но все-таки то, о чем мы говорили только что. AirPlay доступен за пределами эксистемы Google, Google Cast. Как-то не очень. AirDrop – это, по сути, результат синергии нескольких технологий – Bluetooth, Wi-Fi и Ultra Band, о котором чуть попозже поговорим. Работает AirDrop так – данные между двумя устройствами передаются по Wi-Fi напрямую, без посредников, то есть без роутера. Для такого подключения применяется протокол Multi-Peer Connectivity. По сути, это такой проприетарный аналог Wi-Fi Direct. Устройства с помощью Bluetooth находят друг друга, а уже через Wi-Fi происходит передача данных. Ультравайтбенд в данном случае используется как вспомогательная технология, которая в разы ускоряет поиск устройств. Для передачи необходимо направить один iPhone с чипом U1 на другой. Так они быстрее найдут друг друга. AirDrop это удобная, классная, что самое главное, супернативная фича, которой просто пользоваться. Вот смотрите, я открываю фото, я сфоткал собачку, жму поделиться и вижу сразу же в списке доступных адресатов дядю Женю в AirDropе. Жму отправить ожидания, и сейчас собачка окажется у дяди Женя в телефоне. Прекрасно. Дядя Женя, сработало? Да. Наконец-то! Иногда, конечно, случается такое, что передача по AirDrop заканчивается фразой «Ну что, давай в телегу?» Бывает, не спорю. Но в целом AirDrop работает супер классно на андроиде недавно кстати появился аналог называется знаете как nearby share и я вот прям уверен что многие из зрителей которые пользуются андроидом даже не в курсе что у них есть аналог airdrop a. все дело в том что фишечку эту google анонсировал два года назад в 2020 а хоть как-то ее продвигать и вовсе в этом году 2022 -м. и более того для того чтобы ее активировать чтобы она там заработала нужно покопаться в декабре настроек идем в системные настройки сервисы google проматываем вниз устройство и обмен данными затем обмен с окружением и тут уже можно активировать и настроить функцию работает все по аналогии с airdrop жмем поделиться на одном устройстве выбираем обмен с окружением на другом устройстве жмем принять ставь лайк если не знала не большие и уж точно ставь лайк если после этой инструкции все равно не будешь им пользоваться вот мы с вами дошли и до третьего принципа синергии технологий у уникальных для Apple, которые основаны на тех же самых технологиях, которые используют все вокруг. В качестве иллюстрации возьмем очень интересную, но супер незаметную фичу, такую как ультра-уайтбенд. Этот стандарт сверхширокополосной связи разработали на самом деле давным-давно, более 20 лет назад. Только вот внедрять в использование в обычных устройствах стали совсем недавно. До этого УВБ, предлагаю называть так, использовался в медицине и каких-то узкоспециализированных областях промышленности. В рамках эксистемы Apple технология дебютировала в сентябре 2019 года в линейке iPhone 11. Тогда нам впервые рассказали о чипе U1. На данный момент чип U1 используется в во всех айфонах, начиная с 11-го, за исключением SE второго поколения, Apple Watch Series 6 и Series 7, умные колонки HomePod Mini и трекере AirTag. Как работает и зачем нужна технология Ultra Wideband. Сверхширокополосная связь позволяет устройствам обмениваться данными по высокочастотному радиоканалу в диапазоне частот от 3,1 до 10,6 ГГц. Этот канал может быть необычайно широким, от 500 МГц до 1,3 ГГц. Для сравнения, обычно при работе в используется канал шириной 20-40 мегагерц, а реже канал может быть шириной 80 мегагерц. Устройство с ультравайтбендом излучает сигнал очень короткими импульсами, примерно в 2 наносекунды и очень низкой мощности, менее 1 милливатта. И за счет этого энергопотребление технологии ничтожно мало. Расстояние, на котором технология эффективно работает, порядка 10 метров. Но в теории на открытой местности это расстояние может достигать аж до 200 метров, но это только в теории. За счет использования такого широкого канала связи на высокой частоте достигается теоретическая пропускная способность аж в 480 мегабит в секунду. Но, опять же, на практике эта пропускная способность редко превышает 27 мегабит в секунду. Но это и хорошо, учитывая ничтожное энергопотребление. Это самая УВБ обеспечивает очень точную локализацию предмета в пространстве вплоть до 10 сантиметров и более того, возможно даже понять ориентацию устройства, каким боком, какой гранью оно повернуто к нам. И в рамках экосистемы Apple эта технология, конечно же, нашла свое применение. И первое, что приходит в голову, это AirTag, когда с помощью айфона ты можешь точно найти свои ключи или какой-то другой предмет, к которому прицеплен AirTag. iPhone тебе прямо показывает... А вот он, в трех сантиметрах от тебя чуть правее. Такой, о! Действительно, нашел. Работает это не только с аиртегами, но и с часами, айфонами и аирподсами. И вот такая синергия ультравайтбенд с Wi-Fi и Bluetooth позволяет улучшить работу AirDrop. Теперь поиск устройства работает значительно точнее и быстрее. Также УВБ может прокачать технологию цифрового ключа. Карки Apple представила еще в 2020. -м. Изначально технология карки работала только по Bluetooth, но добавление УВБ делает функциональность карки богаче и интереснее. Благодаря ультра вайтбенду, автомобиль может точно определить, где сейчас находится его владелец и соответствующим образом на него отреагировать. На работает это так, смотрите. Автомобили оснащаются несколькими приемопередатчиками УВБ и блютусом для обеспечения охвата на 360 градусов. Когда владелец впервые подходит к машине, iPhone или Apple Watch подключаются к машине по блютусу. Затем по УВБ машина вычисляет точное местоположение и траекторию движения устройства. Если вы направляетесь к водительской двери, то автомобиль может принять решение о включении приветственных огней, там лампочки какие-нибудь включить, в общем, поприветствовать вас как владельцу. А вот когда устройство окажется в непосредственной близости к двери, автомобиль инициирует ее отпирание еще до того, как вы коснетесь ручки. А когда автомобиль будет понимать, что вы со своим смартфоном или часами находитесь в салоне, то система позволит запустить двигатель. В будущем на основе УВБ возможно будет построить систему высокоточной навигации внутри помещений. Это будет актуально в аэропортах или торговых центрах. В комбинации с дополненной реальностью получится очень удобная, наглядная и, что самое главное, точная система навигации. И вот в этот момент мы с вами встречаемся с суровой реальностью, потому что частоты УВБ в России и странах СНГ зарезервированы под нужды военных, и, соответственно, обычные потребители вроде нас с вами не могут наслаждаться точным аэродропом, когда ты направляешь свой iPhone в дятеж и кидаешь ему фотку собачки, либо же точный поиск аэртегов приходится просто прозванивать их из приложения Локатор и слушать, где же они там. Звенят. Возможно, когда-нибудь это будет разблокировано, и мы с вами сможем насладиться полной функциональностью, но когда это произойдет, хрен его знает. Особенно в текущих реалиях. Но тем не менее, УВБ как технология, которую Apple взяла, довела до ума и представила пользователю таким образом, что он говорит «О, офигеть, так это же удобно, я буду этим пользоваться», подходит на отлично. Следующий принцип, на который опирается Apple, это отзывчивость устройства. Со времен первого iPhone, Apple стремилась минимизировать задержку между действием пользователя и реакцией устройства на это действие. Особенность всех iOS девайсов, это высокая отзывчивость и молниеносная реакция на касание. iPhone ощущается как живой, просто потому что всегда мгновенно реагирует на действия пользователя. Такую отзывчивость принято объяснять оптимизацией iOS. Но что же это за оптимизация такая? Тут можно сказать, что инженеры Apple провели ряд хитрых уловок для того, чтобы iPhone ощущался именно так, как он ощущается на данный момент. Супер отзывчивый, супер плавный, как продолжение вашей ладошки. Значит, первую уловку можно условно обозначить как, ну скажем, приоритет интерфейса. Сейчас будет какой-то количество такой сугубо технической информации, но я попробую ее донести максимально понятно. Значит, смотрите, iOS состоит из нескольких уровней или слоев. Первый уровень — это ядро XNU. Слой совместимости со стандартом POSIX Плюс различные системные демоны и сервисы Второй уровень отвечает за реализацию графического стека В него также входят системные фреймворки и API-приложений Как раз на этом втором уровне находится наследие NextStep И если вы не в курсе, что это, то очень рекомендую посмотреть наш классный видос на эту тему Ссылка в описании Но в двух словах скажу, что это операционная система Которую создала компания Стива Джобса, Next, в 1988 году И на основе NextStep создавал macOS и iOS. Второй уровень iOS содержит набор библиотек, драйверов и сервисов, отвечающих за работу низкоуровневых функций и системы, таких как, например, планировщик процессов, сетевой стек, виртуальная файловая система, формирование графического окружения и еще много всяких заумных штук, необходимых для работы системы. Так вот, для того, чтобы юзер спокойно мог всем этим добром воспользоваться, существует SpringBoard. Вообще SpringBoard — это не просто лончер, это уникальный и великая особенность iOS. То, как работает Springboard, отчасти и определяет скорость и отзывчивость iOS-девайсов. Springboard э, — вот он. То есть это просто ряды иконок, это, по сути, такое супер могучее системное приложение, которое запускается сразу же после старта системных демонов, загрузки в память фреймворков и старта дисплейного сервера. Springboard связывает первый и второй уровень системы с пользователем и имеет в системе значительно больше прав, чем любое другое системное приложение, и имеет что также немаловажно, наибольший приоритет, соответственно, обрабатывается в первую очередь. В итоге все действия пользователя даже на слабом айфоне будут обрабатываться в первую очередь, и таким образом интерфейс будет максимально быстрым и плавным. iOS устроено таким образом, что сначала выполняются системные процессы, затем приоритет отдается Springboard, а оставшиеся ресурсы выделяются системным и пользовательским приложением. Иначе говоря, если на айфоне в данный момент выполняются ресурсы приложение, приложение, которое загружает железо на полную, и вот в этот самый момент вы коснетесь экрана и начнете что-то делать с айфоном, ну, например, там перелистывать рабочий стол, то iOS может почти полностью приостановить выполнение ресурса емкой задачи и бросить все ресурсы для обеспечения потребностей Springboard. И таким образом устройство максимально быстро реагирует на действия юзера. Тачскрин. Это же еще одна составляющая, на которой и держится та самая супер высокая скорость работы iOS и невероятная плава обработки интерфейса. Начнем с того, что давным-давно, в 2007 году, самый первый iPhone произвел фурор не в последнюю очередь, благодаря тому, что у него был емкостный мультитач-экран. В те времена, как сейчас помню, у меня была Nokia 0 Express Music с резистивным экраном и стилусом. Причем у нее был как обычный привычный стилус, так и брелочек в виде медиатора, потому что смартфон был дофига музыкальный, и его тоже можно было использовать как стилус. Но... Качество этого экрана и удобство навигации стилусом или пальцем оставляли желать лучшего. И я прекрасно помню свои ощущения, когда я выменял эту самую Nokia 5820 на iPhone первого поколения, насколько велика была разница в сенсорных экранах в Nokia и в iPhone. Я, кстати, тогда еще помню, доплатил за iPhone, Тысячи две или три рублей, тогда это были большие деньги, айфон был весь поцарапанный, весь какой-то, я не знаю, им гвозди что ли забивали, но мне было пофигу, у меня в руках был самый настоящий айфон. Да, было время. Apple постоянно работала над тем, чтобы снизить задержку отклика тачскринов. Еще во времена iPhone 5 отклик был порядка 55 наносекунд, тогда как у конкурентов этот показатель был почти вдвое больше. Такой результат достигался, во-первых, за счет повышенной частоты дискретизации тачскрина. Но этого не всегда достаточно. Сейчас в мире Android-смартфонов есть геймерские модели с 240-герцовыми тачскринами. Но этого для высокой отзывчивости интерфейса недостаточно. Важно, чтобы операционка была в состоянии переварить такую скорость. Android только с 10 версии начал адекватно обрабатывать высокоскоростные тачи. А вот iOS изначально была спроектирована таким образом, что между системой и тачем минимум программных прослоек. Поэтому драйвера работают очень быстро. В итоге вы касаетесь экрана, а система мгновенно превращает ваше касание в действие. И есть у меня тут еще один компонент, который играет значительную роль в деле того, чтобы iPhone ощущался настолько быстрым и настолько плавным, как ни один другой смартфон на рынке. Это анимация. Плавная и выверенная до мелочей анимация iPhone всегда была его визитной карточкой. Я прекрасно помню, как я показывал своему товарищу, Android-фанату, тот самый побитый iPhone второго поколения, и он листал и просто удивлялся, насколько плавно можно было тогда отрисовывать анимацию. По сегодняшним меркам анимация... Айфоны первого поколения на iOS 3, прям скажем, была не фанта. Но тогда, в 2007-2008 году, это ощущалось как нечто невероятное. Плавный скроллинг, плавное перелистывание рабочих столов, плавная анимация открытия и закрытия приложений, все это было совершенно недостижимо для всех остальных смартфонов, кроме айфона. И именно эта анимация стала визитной карточкой смартфона Apple. Ни у кого такой не было. Все хотели дотянуться до этого уровня плавности, но не у всех получалось. Но с выходом iPhone 10 Apple перешла на управление жестами, и с тех пор качество системной анимации стало еще важнее. В iOS существует механизм сглаживания анимации, или так называемый эффект Motion Blur. Если объект быстро двигается по экрану с частотой развертки более 30 кадров в секунду, то может возникать эффект, при котором движение объекта выглядит чуть рваным. Так вот, благодаря Motion Blur iOS дорисовывается промежуточные кадры и слегка размывает тем самым делая анимацию более плавной и естественной и еще одна хитрость которая призвана обмануть наше зрение называется motion stretch движущиеся объекты немного сжимаются или растягиваются тем самым делая анимацию плавнее и приятнее глазу все вот эти четыре принципа о которых мы с вами сейчас говорили они на самом деле не единственные и являются лишь малой частью большой картины под названием iPhone, и малой частью того, почему iPhone ощущается именно таким, какой он есть на самом деле. Если кратко резюмировать вот буквально в одно предложение, почему iPhone такой особенный, то мне кажется, будет правильно сказать, что Apple берет все те же технологии, но использует немножечко другой алгоритм. Если все остальные следуют достаточно простому алгоритму, берут технологию, внедряют в устройство, то у Apple есть промежуточный шаг в этом алгоритме. Они берут технологию, делают так, чтобы было удобно, понятно и просто для пользователя, и внедряют в устройство. Вот такой вот маленький нюансик, который имеет огромное влияние. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, приходите ко мне в Инстаграм, и совсем скоро с вами увидимся. У нас много всего интересного для вас. Счастливо, пока!